Всем привет! В этом видео мы взломаем приложение карманная рыбалка через приложение Game Killer. Скачать вы его можете на любом сайте, но на всякий случай ссылку я оставлю в описании. Что ж, давайте-ка приступим. Чтобы Game Killer не закрылся во время взлома, мы должны отключить э, все устройства, которые очищают оперативную память. В моем случае это Purify. Ваша может быть One Cleaner или там не знаю всякие очистители сейчас я вам покажу как отключить это приложение оно у меня уже было отключено сейчас пройдет эта вот загрузочка вот как видите у меня оптимизация идет 18 из 18 и устройство оптимизировалось 26 процентов. что ж как отключить заходим в меню очистки нажимаем еще раз сюда и нажимаем остановить у нас написано Пурифи остановлен. После чего мы закрываем Пурифи и открываем GameKiller. Чтобы он его заработал, вам нужно иметь root права. Uh, и скачать приложение GameKiller, после чего разрешить ему доступ, доступ к root правам. Uh, сейчас вот у меня запустился root и у меня посередине было написано, что, ну как, root есть. У некоторых может написано no root или что-то такое написано. После чего мы сворачиваем его. Вот она свернутая, Открыть вы его можете просто касанием. Не закрывая предложение. Теперь открываем приложение Карманная рыбалка. Скачал я ее недавно. Так, немножко попробовал, очень понравилось. Можете скачать ее в Play маркете Google Play. Вот у нас идет загрузка файлов эту игру хорошо обновили у нее теперь появилась анимация когда вы открываете свой рюкзак для смены наживки или чего-нибудь еще обучение тоже хорошо поменялось так что желаю вам скачать очень хорошую сторону разработчики изменили э, игру э, версия вроде бы 1.8.3 или 1.8.1 я уже точно не помню особо так не смотрел звуки ну точнее не звуки а песни так вроде бы не поменяли такие же песни есть так коснитесь экрана коснулись так вот у нас открылось. видите как анимация поменялась очень хорошо поменялась анимация так ну вот как мы видим у нас а, тут столько и тут столько открываем нашу чудо программу у нас уже выбрана GameKeller, карманная рыбалка, 17689. Это точно не знаю, что за цифры. Так, и сюда пишем, в это поле, что вы хотите взломать. Вот у нас открыла специальная клавиатура. А, мы пишем наше число, 9829. 9829. Нажимаем поиск и ждем. Нажимаем авто поиск. И теперь мы точно ждем. А, ждем, когда закончится. Вот у нас нашло несколько э, сказать, строчек. Э, теперь мы должны немножко потратить денег. Э, я потрачу на наживку. Хватит. Теперь мы снова открываем GameKiller и пишем число, которое у нас сейчас. В моем случае это 9304. 9304. Нажимаем поиск. У нас найден один, э, так сказать, файл, что ли. И сюда пишем любое значение, какое вы только хотите. Я сильно большое писать не буду, я напишу 50 тысяч. Ну, пускай, на 500. Так, после чего вы написали 500 тысяч, сворачивайте это приложение, открывайте магазин, опять что-нибудь покупаете. И, пожалуйста, вот ваш результат. У меня сейчас, то, что я потратил 100... Э, монеток у меня 499 тысяч теперь я вам покажу как взломать на золотые монеты а, удаляем этот и пишем сюда наше число золотых монет в моем случае это 1050. 1050. нажимаем поиск автопоиск и ждем завершения поиска вот у нас открылось несколько файлов и теперь нам надо на что-нибудь потратить золото только я не знаю на что, так как у меня еще не открылись. А, нет, вот открылись. Купим вот эту вот леску, и у меня 1030. Вот, я вам покажу даже. 1030. И пишем в это споре сюда 1030. Нажимаем поиск. У нас опять же вылез один файл. Это значит, у нас получится ее взломать. А, и пишем сюда любое значение. Сюда я точно напишу 50 тысяч. А, нажимаем ОК. Сворачиваем. И опять тратим. На этот раз я куплю леску подешевей. И, пожалуйста, наше приложение взломанное. Можете покупать что хотите, веселиться. А, когда у вас деньги закончатся, вы можете также повторить. В общем, всем, у кого получилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ждите новых взломов на Android приложение Всем пока и удачи!